Самое сердце Сочи. Апартамент прям по сладкой цене. Идеально для сдачи в аренду. Друзья, всем привет. Сейчас покажу апартамент прям с классным ремонтом. Есть своя управляющая компания. Очень хорошо сдается в аренду. Друзья, нахожусь я сейчас на одной из самых красивых улиц Сочи. Это улица Новогинская. И до нашего апартамента отсюда идти буквально одну минуту. И на горизонте виднеется мой порт. До него идти несколько минут. И апартамент находится прям чуть в сторонке, в тихом и уютном месте. Территория как бы закрытая. Есть парковка. Входная группа. Зона ресепшн. Дизайнерская люстра. Высокие потолки. Ремонт качественный. Вид в елочку. Теплые полы. Там второй уровень. Кухонная зона. Холодильник в шкафчике. С кухней тоже вид. Ёлочку, качественные двери Но вообще к ремонту претензий нет санузел совмещенный двигаемся дальше кстати диван раскладывается хороший выключатель кодовый замок и красивая подсветка на втором уровне двухспальная кровать Друзья, ну все, рядом и Морпорт, и ЖД вокзал, и все кафе, и рестораны. Самое главное, сладкая цена. 28 метров стоит 12,5 миллионов, чтобы вы понимали. Аналоги здесь продаются от 600 тысяч за квадратный метр. В общем, звоните, пишите, пока.